Звали женщину ту Махтуба Да не женщина, просто девчонка Как тростинка танка и слаба Ты тащила меня по воронкам А потом, разорвав поранжу, Бинтовала горячие раны В кишлаке под названием Анжу На колонном пути под Ахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет Махтуба, не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется вспять Помню родичи стайку твоих К руки тянущих, смуг небутянущих, небу Смуглые руки Ты сказала одно, шуравим и они отшатнулись в испуге, А потом полевой медсанбат И врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, А он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе, Тут какая-то фея из сада Принесла поутрух КПП. Пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года. в Зачем? Я пошел в ту атаку опять. Только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны. Только как-то связалась с судьбой да девчонка из Афганистана Я не помню почти ее глаз Что запомнишь в бредовом тумане Может, кто-то другой меня спас А может, вычитал в старом романе Вот только ветер поет Махтуба И куда-то зовет Махтуба Я пошел в ту атаку опять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 Субтитры